Всем добрый день. 31 августа, последний день лета. Продолжаю эксперимент по объединению семей напрямую. По хорошей температуре в середине дня, несмотря на то, что воровство сейчас ну просто резко так ворвалось на пасеку. Но тем не менее. Я сейчас буду извлекать... Клеточки, 5 семей Те, что успел подготовить Потому что там еще нужно Убирать сушку Но покажу то, что я хочу Показать Эксперимент в эксперименте Как это будет выглядеть И в чем смысл, вы поймете Удаляю клеточки Из семей матками и так по всем семьям, которые я запланировал объединять удаляю маток насколько это будет временно никаких ожиданий все по мере того, как я последнюю матку в семье забираю вот здесь две матки обгулялась дублер и основная была. Все матки молодые. Но интерес эксперимента будет заключаться в том, что я сейчас все эти матки складываю не помечая. И затем, после объединения семей, я их буду возвращать соответственно uh -huh. наугад. Эксперимент в эксперименте. Насколько то, что я предполагаю насчет миролюбия пчел к маткам из-за просто ее запаха в отсутствии контакта если маток при примут лишь бы каких значит основной принцип вражды семья к маткам чужим это слизывание маточного вещества. Оно является таким доминирующим фактором ярко выраженной индивидуальности в семьях. А здесь мы будем пробовать как раз это подтвердить. Так, ну, хотя бы хватило этого кокса в батарейках. Все москвицы живы, да, видно. Так, вот они. Короче говоря, играем в наперстки пчелиные. Все демонстрирую на ваших глазах. Не было никакого подозрения на... Видно, матка, да? На какой-то монтаж, муляж. Вре... Никакого времени, там ожидания. Где-то я сейчас на пасеке, перед этим только дублеры обгулялись внизу уже матка в клеточке а вверху только обгулялась. Я сразу же сажу в клеточку тоже и объединяю напрямую и отдаю обе клеточки в семью. Без всяких там предварительных перекуров так ну и последнее затем я поставлю на штатив издалека так покажу само объединение и возврат уже клеточек ли какая куда попадет мне интересно сам принцип приема маток, миролюбия к ним. Если это так, то, значит, впереди банк маток будет... Так, вот они пока здесь стоят. Я пошел ставить на штатив и пробегусь объединяю так. Ну, все захвачу я показывал понятно принцип Но все равно маток нужно помещать будет все равно видеть Та-та-та-та-так. Yep, yep, yep, yep. Итак, возвращаем маток назад. Каждая матка не гарантия, что попадет. А корпус не поставил свою семью. И это как раз будет тот момент, ради которого этот эксперимент в эксперименте я показываю. Возвращаем. Здесь было, по-моему, Три матки. Мы им дадим две. Третья куда попадет. Так. Дальше идем. Она начинает блымать. Так. Есть одна, да? сделал три корпуса можно сразу или переформировать но пока жарко у нас 30 температура воровство просто нереально даже как раз Понятно. Да? Даже что-то делать. Такое более-менее серьезное. Как сбрасывать освобождать сушь. Так, вот они. Для чего это нужно? Сейчас кто-то уже получил предел возмущений. Все это нужно для того, чтобы пчеловодство тоже не переживало, что оно брошено на произвол судьбы в плане новаций. Мы, конечно, это не позволим. Меняется в природе все. Климат. Нужно быть готовым к тому, что возможно как-то это пригодится. Ну вот сейчас этих три матки я возвращаю абсолютно в другую семью. И все это завтра я покажу. Завтра послезавтра на результат. приема маток. Так, ну, как бы там ни было, объединил. До сих пор пчеловоды смотрим на сам факт объединения семей напрямую среди дня и вот таким вот способом так что возможностей у этого эксперимента довольно-таки много и положительные результаты в практическом пчеловодстве будут ощутимые так ну всего доброго ждем результата